Зачем эксперт или блогер приходит онлайн? Лично я пришла в онлайн за свободой. Для меня свобода – это самая большая ценность. Это после того опыта, который был у меня в предпринимательстве, в найме. И мы есть с чем сравнивать, и сейчас я 100% понимаю, что свобода – это та часть моей жизни, которая мне просто необходима. Я уверена, что многие люди именно приходят за этим. Автоматизация – это часть вот этой самой ценности, потому что она позволяет высвободить время человеку. Это то, ради чего человек приходит. Я предлагаю забрать вам... Сейчас свой гайд, разбор, в котором показываю, как я лично сама привлекаю клиентов на автомате.